Это, это гель, который, да, мы наконец-таки получили на него патент наш собственный. Мы разработали вместе с Алексеем из компании Феталон гель для регенерации тканей в полости рта. Вот, например, посмотрите, такая, да, ситуация классическая. Предверие у пациента хорошее, особенных проблем нет. Но есть множественные рецессии разного уровня. И что есть самое главное и неприятное? Это убыль сосочков. Сосочки. Да. Зукели здесь делать. ну вот мы, вот, вот сюда мы, это максимум, что мы вытянем. И то сомнительно. Мы приняли решение прооперировать этого пациента тоже вот этим методом Виста. <coughs> пока просто, как я сказала, я показываю как операцию пока только. Отслоили, разрез. Материал. Вот показано, когда... Ну, Обработка. Мы в одну сторону поставили трансплантат, потому что там очень была глубокая рецессия, очень тонкая, а в другую сторону э, твердую мозговую оболочку. Зафиксировали швы. <coughs> Установка трансплантата в четвертый сегмент. Третья твердая мозговая оболочка. Все ушито прижимающими крестообразными швами, чтобы не думать о том, что у меня куда денется и сместится. И ушить вертикальный разрез. Все. А как из этого сосочки вообще... В принципе а вот посмотрите, сейчас я вам. Обратите внимание, что я их подняла. Но вы их подняли, но они с, Они сосочки мало похожи, Ну подождите, как-то вы это как на экспрессе. Это, это парадонтология. Ну, да. Это, не, это не, не удаление зуба. То есть, вот они под ним. Нет, нет, я сосочки расщепила изнутри скальпелем. И их выправила туда, наверх. И за счет них еще приподняла этот тоннель. То есть они как вот здесь внутри в сосочке разрез и он получается по высоте, но есть такая методика, это вообще метод такой, вот, у Цура описан он, я не, не уверена, что это прям его, но он описывает вот эту методику в своей книге, когда он расщепляет и поднимает по высоте этот сосочек, просто за счет вот этого, как бы второй части сосочка, да, за счет складки. И здесь таким же методом, только у меня здесь все вместе еще с лоскутом. Мне понравилась операция тем, что нету никаких швов на сосочках, то, что да, нигде не отходит, не отваливается, у вас нету ну, вертикальных разрезов, кроме этого, которые тоже ни на что не влияют, кроме как на доступ. И достаточно да, многие категории, классы пациентов попадают под этот метод. Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы с вами продемонстрируем методику коронального опекального смещения при устранении рецессии одиночных 1, второго и третьего класса с применением пластического материала фермолиапластологенного происхождения. Методика коронального смещения Подразумевает себя измерение параметров глубины рецессии. Для того, чтобы выполнить дизайн лоскута, мы откладываем глубину рецессии от сосочков, от ее вершины в сторону основания, с каждой проксимальной поверхности, мизиальной и дистальной это является отправной точкой нашего разреза, одномоментно моделируя будущие хирургические сосочки. Разрез переходит в вертикальный, моделируя трапециевидный лоскут. Формируется слизно-косичный лоскут трапециевидной формы с широким основанием опекальным. Далее начинается выполнение циркулярного разреза, в зените и опекальней рецессии лоскут будет полнослойным, слизственно костичным. в апоксимарные поверхности мы переходим в расщепленный лоскут для того, чтобы создать принимающую лужу для пластического материала в области хирургических сосочков. далее мы начинаем выполнять расщепление в опекальной части лоскута после того как мы перешли мокогенгивальную границу скальпель заводится под слизистый слой и отслаиваются мышцы и слизистые мышечные тяжи. Таким образом мы мобилизуем лоскут и устраняем негативное влияние натяжения тканей. При необходимости можно продлить верти вертикальные разрезы.